Сниму. Да, ну, конечно, в части сельхозбизнеса тут, конечно, более опытный Муссер Викторович, да, я все-таки не сельхозник, но тем не менее, я как предприниматель, так же, как и по предыдущему вопросу, хочу отметить то, что в решении вот, вот таких больших системных проблем должна, должна присутствовать какая-то стратегия. Стратегия решения, да, а не так, так сказать, тушение пожара, только там, где горит. Надо предотвращать. И сейчас вот мы получили и в один сразу период и засух, и нашествие трех видов саранчи, и одновременно же и пандемию, да, и помимо этого еще и руководство, которое не может вообще, непонятно не вообще, чем мыслит, как это все решать. И в э, части вот именно сельского хозяйства тоже считаю то, что должна быть какая-то стратегия не то, что по тушению сегодняшнего пожара, она должна быть заложена на где-то трех-пятилетнюю программу «Вперед», чтобы если завтра, если, грубо говоря, в следующем году мы опять же столкнемся с той же засухой, с, той же, с тем же нашествием саранчи, а оно, скорее всего, будет, потому что с ним никто не борется, с, ну, с, с, с этой бедой. А в данной ситуации у нас получается то, что мы, как в случае с пандемией, остаемся тет-а-тет -а -тет с бедой наедине, грубо говоря. И те предприниматели, те сельхозники, которые столкнулись с этой бедой, ну, по крайней мере, не видно то, что их каким-то образом стараются спасти и какой-то фундамент заложить на будущее, чтобы они в следующем году также вкладывали в сельское хозяйство и не боялись, они понимали, что в случае чего их спасут, вот, если да. будет такое же нашествие. Потому что, ладно, те, которые там в этом году говорят уже сегодня, уже они те корма, которые как бы закладывали на... Там, на, на зиму, там они уже их полностью израсходы. и у них нету средств, э, и сейчас вот заново закупать, говорят, даже э, корма со Ставрополя везут сюда, и э, не знаю, насколько это правдивая информация, но говорят там на постах ГАИ с них, э, вот именно на Ставропольском, взимая денежные средства, чтобы сюда как бы корма особо не везли, в Я не знаю, это вообще, потому что, если это, это действительно такая ситуация, то это что вообще за такое? что за ситуация Также, вот, ну не знаю, сейчас закладывается там некий там, план ИПР да, по Калмыкии, не поймешь, это диагноз или реально, реально план какой-то. Да, что для них важнее, там, может быть, сюда действительно важнее завести какую-то армию, которую там, руководство хочет. И сказала, что хочет сюда некую армию завести, там, чтобы здесь, помимо да, саранчи, у нас еще и армия здесь выедала все. Как бы. Ну не знаю, вот, на самом деле, просто где-то действительно это смешно, но не видать этой стратегии. Стратегии, и я считаю, со стороны руководства, это преступная халатность. Преступная халатность, которым действительно должны привлечь свое внимание правоохранительные органы. И не спускайте это все на тормоза, на какое-то там закрывание глаз. Там, действительно, должны сейчас на это посмотреть пристально. Потому что оно не решится вот тут вот просто так, оно не сойдет, как болячка. Заросла и все, и отвалилось. Нет. Оно на следующий год будет еще сложнее. И этот посыл вот тут именно и руководству, и правоохранительным органам должен быть сделан, может быть, с этого кругового ста. Вот как-то. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка Хуир Худул, 72 небылицы, рассказ-диалог Кемельхун, приметы 25-го позвонка овцы и образец гаданий Далун Шинже, гаданий по баране лопатки.